Дорогие друзья, солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и не мичманы. офицеры, адмиралы и маршалы, дорогие друзья. От имени и по поручению нашего полит... э, Политбюро разрешите поздравить вас с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Пожелать всему личному составу наших вооруженных сил счастья, крепкого здоровья Больших успехов в боевой и политической подготовке системосистемы. С праздником, дорогие друзья! Спасибо за внимание.